Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, Темная сторона Дружа Обломова. Сегодня мы будем готовить, готовить собачку для проверки ножей на, самообор... на пригодность к самообороне. А, грудина барана, это он при жизни его так бе -дел. Вот это вот, по-моему, хрюкало, кто может поправить, пожалуйста, поправьте. По-моему, все таки при жизни хрюкало. Печень, соответственно... Чтобы потом оценить повреждение, мы э, вот этой вот нетронутой стороной на внешнюю сторону к ребрам, ее туда захреначиваем. И вот это вот легкая, по-моему, тоже при жизни хрюкало, тоже не поврежденной стороной, вкорячиваем, о, так, наоборот, вкорячиваем в грудную клетку. И, соответственно, пойдем в лес по этой хероборе работать. И потом будем иметь возможность оценить повреждения. Соответственно, заворачиваем пакетик для удобства транспортировки, чтобы единичный вылетел. И вторым пакетиком. Я думаю, количество пакетиков никак не скажется на объективности полученных нами потом результатов. Надобахали. Так, и для натуральности нам необходимо, чтобы эта вся байда была одета. Вот они. Еще хорошие, на самом деле, носил бы и носил, но надо чем-то жертвовать, джинсы. Вот как-то так. Вот здесь вот ребра, прямо по ним... Сейчас пойдем работать с стил Сейчас мы это дело вне кадра оккультурим, и вам уже будет доступен финальный результат, как ножи работают по такой мишени. Оставайтесь на связи. Вторая или какая-то там уже часть Марлизонского балета, по случаю знакомства с тушкой, которую вы видели, как она собиралась. Это в джинсе находится баранья грудная клетка, набитая печенью и легкими то ли коровы, то ли свиньи, не суть важно. По случаю знакомства с этим муляжом, усиливаем мере предосторожности, антипорезная перчатка, накрытая перчаткой другой для более надежного охвата. Соответственно, ну, ну такая конструкция уже не позволяет мне комфортно извлекать его, поэтому сконцентрируемся на просто работе по мишени. Так, сначала рез. Мясо прошло. Косточку вот здесь вот я чувствую. Здесь тоже там косточка. В общем, очень, очень хорошо. Но не столько рез нас интересует. Как бы. ну Понятное дело было, что не прорезать нам ребра. А что будет, если попытаться проткнуть? Подвес свободный. Это дополнительная водная. Если сейчас увидим необходимость, сделаем еще две точки крепления и зафиксируем его понадежнее. Ну, смотрим ух ебать. я не почувствовал что он меня <coughs>, как-то остановил вот между ребрами там нормально зашло так поскольку ребра у нас горизонтальные давайте попробуем <пац> имитировать ситуацию когда нож э, ребра должен раздвинуть то есть очень неудобно для меня но как бы для чистоты эксперимента ни хера подобного Вошел свободно Еще разочек Сюда Он по идее должен завертеть мишень Если там ребра не пускают Но Ему вообще по барабану на ребра Еще разочек Ощущение, что там ребер нет, блять. А я помню, что они там были. Вот сюда. Вот. Я просто, вот, действительно, просто люди не подумали, что обман Наибалова. Вот они, Костя. Просто они трещат, издаются. Так, Серег, еще раз бью. Вторая половина. Будет твоей, твоей замечания? <со> стоп, давай чисто удар, чтобы не было никаких сомнений, сниму именно с, близ, с максимально близкой точки. Давай попробуем. Приноровить. Готово. Я чувствовал там вот, кости. Вот порез. Там, вот она, вот. Там, там, там все кости просто не знаю. трещат и раздвигаются. Не знаю, видно, или видно. ломаются. Или... Мы вскроем собачку, потом посмотрим, что там происходит. У меня такое ощущение, что костям там очень-очень не хорошо, некомфортно. Сергей Александрович, меняемся. Я за камеру, ты на собачку. Двойной слой джинсов. Ага. А, нравится. это карман внутренний А, не-не-не, да, это двойной слой джинсов Попробую вот сюда вот в вот Мы убить Немножко проще Мы вывернем карман угу. Нет, не так Не так ну попробую куда-нибудь другую часть. <смех> <смех> Но он не выпадет однокуистно. Бля, <смех> пуня. Ладно, твой не режет. Не, подожди, что значит не режет? Ну, сколько ты ему еще попыток дашь? Одну. Давай. Да ладно! Дорезал таких. Ну что значит дорезал? Удар очень хороший. Ну да, Такой. неплохо. А, то есть джинсы, угу. мясо. Дорезал. Так, ну теперь давай самое интересное колем. Не Неявные, да? Но прошел, я могу сказать, до конца. Можно уколоть сюда. Давай. Чего там? Ух ты. По рукоять причем рука абсолютно не соскальзывает а он тебя прошел э, плашмя между ребер плашмя удар угу. был именно горизонтальный колющий. так а в чем разница тогда в геометрии между нашими ножами показывая на вертикальном неудобном ударе специально на, на ребра выводи вот примерно здесь угу. Прошел, причем между ребер, если вы видите, палец я вставляю до конца. Ну, как то ты есть. вставляешь до конца, <сих> мало <Мама, мама>, зрителей <сих> интересует. <сих> давай можно, про ]undy. нож. <сих> можно <сих> попробовать еще <сих> раз, то есть, понятно, такие так не было. кого сюда. Даже можно чуть-чуть придержать, да? <сих> mm -hmm. Ребра не мешают? Нет, не мешает, как в масло. Нож входит. Да я, кстати, твоим попробую резануть. Я Буду. тоже так подумал. Ну, что да, допустим. Сергей Александрович не умеет. Нет, не так. Дорезал. Действительно. Ну, может, у меня чуть поострее он сохранился. Нет, действительно, геометрия клинка, мне кажется, да. играет роль вот этот... Причем, если вы посмотрите вот сюда, вот угу. то здесь он действительно довольно зашел очень глубоко. То есть я не знаю, как это на камеру видно или нет, но он реально входит намного глубже и легче. Сергей Александрович, не тыкай, пожалуйста, в свою сторону вот этим вот ножом. Сохраним собачку для объективного оценки результатов уже после на кухне. Тыкать не будем. Добро, следующий. Вернулись мы с Сергеем Александровичем из леса и. Сейчас у нас задача посмотреть, что же было с собачкой, что с ней случилось. Так, Серега, это моя сторона, это твоя сторона. Сейчас при извлечении внутренности это будет важно, главное не перепутать. Давай начнем с твоей, твоим же и разрезать. Делаем ставки. Ты работал по-легкому или по печени. Я работал по-лайтовому. Так, ты работал по легкому. Смотрим. Ну, как ты говорил, палец пропихивается. Вот она. Кость. Здесь тоже кость разрубленная наполовину. Вот здесь вот прям чувствую, блин, ну как, как как это показать. Там был разруб, по-моему. Вот здесь вот, да, разруб, может даже Сейчас вытащу. Я чувствую кусочек. кусочек вот это вот было в промежности, самый крайний удар. Там вот что. И вот рез. Ага, это Рез. Посмотрим, она легкое. Раз. Оклюзия. Два оклюзия. Три оклюзия. То есть сомнений нет. Сквозь кости данных нее органов прошлось. моя сторона. Так. Сергей Лесонович. Разруб и прокол. Видно прям невооруженным взглядом. Вот они кости. Хрукают. Так, вот тут тоже. прям наверное... Да! Тут смотри. Сейчас покажем печень. Нож в печень никто не вечен. Живого места... На внутреннем органе нет. Вот это уже было. А вот это вот наших рук дело. Интересно посмотреть с внутренней стороны мои удары. Здесь вот ребро, ребро пополам Они все, все удары. Ну да. Вот так вот оно. Выглядит на столе патологоанатома ударов. Здесь вот здесь тоже вот он. Да, ну полупрорубил. Вот дальний интересный. Дальний вот кусок кости вынесен. Покажешь, не покажешь. Вот он. А, вот это. Да. Так, мне мешает. То ли жир, то ли пакет. Ага, ничего не мешает. Ну, кусочек кости, я не знаю. Вот, да, видно, вот видно, она. видно, видно. Вот. Видно. вот. вот. И... да не и... видно дырка, я не могу ее нащупать. Да и бог <свеч> бы с ней. Ну, тут как бы по <свеч> общему состоянию понятно примерно, что ножи свою задачу. Отработали на ура. По моим ощущениям, работалось сверхлегко. Я не ожидал такого, такой легкости при э -э орудовании таким маленьким клиночком. Он меня У А вот без перчатки уже насечка въедается в большой палец. Можно было бы и, и срезать. Но тем не менее... Как по мне, ножи если, на укол себя показывают более чем да, достойно вообще, если на укол попасться так, чтобы э, ребра не останавливали это было даже не усилие тут усилий прикладывать не надо мама дорогая геометрия в который раз уже сегодня убеждаемся геометрия решает Сейчас твоим попробую. Сложнее. А вот здесь вообще да, нет. А, о, в косточку уперся. Да, однозначно моим попроще. Ну, тем не менее. На сегодня это еще не все. Сейчас этим ножам предстоит еще более интересное испытание.